Я думаю, ты уже дома размялась. Размялась, но без мешок. Угу, хорошо. Или, что -то, что -то... Ну, давай. Перчаток не будет. Можете, другие перчатки вынести? Нет. Я просто на вас перчаток не унесла. Так, давай, ты сейчас батарейкой сядешь. Отлично. Разминка боевая. Ты долго времени тяни, сейчас руки замерзнут и все. Не успеешь. Так, это упражнение, упражнение да. для правильного удара. Да. Ясно. Угу. Так, теперь заступаем. Погнали. Я думаю, что не делать. О. Как это называется? Восьмерка. Восьмерка. Блин. Супер. Так, другой рукой. Это восьмерка. Обратная. Обратная? Отлично. Вертикальная, горизонтальная. Так. Вертикальная. Угу. Еще такая штука есть. Ух ты, красиво. Главное а, успеть вовремя развернуться, чтобы не урезать все по башке. Так. Красивое а правда, движение, очень красивое. Что? Так, это у нас была восьмерка с проворотом с спиной. Так. Так, я пока что думаю, что будет красивый сделать?